Некоторое время назад британский нидерландский нефтяной гигант Shell по политическим причинам постановил полностью свернуть бизнес в России, а покупателем подвернувшихся активов надумал стать Лукойл. В набор этих самых активов входят более 400 АЗС, что преимущественно расположены на севере, западе и в центре страны. Кроме того, в торжке работает завод, способный ежегодно выпускать около 200 миллионов литров всевозможных смазок. Так в Тверской области под маркой Shell до последнего времени производились моторные, гидравлические и трансмиссионные масла, а также смазочные материалы для судовых двигателей и промышленных установок. В итоге Лукойл, приобретя российское подразделение европейского гиганта, предложил сохранить шелловское имущество под патронажем отдельного дочернего предприятия. Оно будет развиваться под новым для России топливным брендом t -Boyle. Заметим, что финская марка имеет почти 90-летнюю историю, а с 1947 года ее владельцем была советская государственная компания «Союзнефтеэкспорт». В 2005-м собственником бренда неожиданно для многих стал «Лукойл». Сейчас бренду «Тебойл» предстоит активное развитие. Для заправок разработают фирменные виды топлива, собственную программу лояльности, а руководить всем этим будет бывший руководитель сети российских АЗС Shell Виталий Маслов. Завод смазочных материалов также планирует выпускать продукцию под брендом «Тебойл». Но каким будет ассортимент продукции, пока не ясно. Ведь главное здесь – раздобыть ставшие дефицитными присадки. И еще одна любопытная новость. Белорусские власти запретили иностранным перевозчикам заправлять свои грузовики любым горючим, кроме дистоплива сорта «ДТЭКО», которым торгуют всего лишь 12 приграничных АЗС. Такая солярка стоит на 50% дороже обычной, а желающих сэкономить ждут внушительные штрафы. В российских рублях размер наказания может достигать 75 тысяч рублей. Злостных нарушителей ждут административные аресты и принудительные работы. Добавим, что прежде европейские дальнобойщики любили заправляться на белорусских АЗС по причине низких цен. С новыми правилами выгода становится менее ощутимой, но около 30% перевозчиков из Литвы или Польши сэкономить по-прежнему может.